Всем привет. Погодка у нас значит вот такая вот, минус 10 всего, тепло, хорошо. Сегодня мы с вами будем здесь на участке работать. Есть необходимое количество работы, которое нужно выполнить. Это нужно почистить снег, потом у меня накопилось опять немножко дощечек, надо будет их попилить. Ну и так по мелочи, поэтому переодеваемся и, и работаем. Погнали! А, ну да, еще и кроме этого мне нужно будет съездить еще сейчас за дочкой. Она в городе. Сегодня в школе была, в субботу. Поэтому нужно будет сейчас съездить за ней в первую очередь. А потом будем работать. Вот, друзья, поехал в город. Вот там что-то чернота какая-то вообще. Что-то горит. Сильно горит причем, Такой шлейф прямо. Вот, ребят, заехал еще в магазин купил. Масляный фильтр, салонный фильтр и масло. Вот такое японское, синтетику 5.30. Заменить масло надо на машине. Кто-то Я Ксюша. Я Ксюша, подписывайтесь на наш канал. Вот забрал дочь, едем домой. В Дуги... Вот этот дым-то, помните, я вам показывал? Получается, что это действительно был пожар. Мы сейчас туда проехали на обратном пути. Это был в пиварике. Мы видели огонь. Что видели? Огонь. А, ну да, там огонь прямо. Ну, не так сильно уже. То пожарные-то потушили, все МЧС сработали. Но соседние дома там, видимо, тоже поливали водой, потому что сайдинг аж поплавился. Поэтому, друзья, очень аккуратно с огнем. Закат, смотрите, у нас какой. Будьте осторожны Дымки. с огнем. Будьте осторожны с огнем. Да. Очень Правильно. опасно. Ну все. Мы едем домой, будем делать домашнюю работу. И домашнюю работу твою да, тоже будет делать. И я свою буду домашнюю работу делать Мы участвуем. Минус 18 утра следующего дня. Вчера, значит, у меня не получилось. Показать вам, как я пилю. Поэтому... Я сейчас пойду и покажу, как я распилил все солнце у нас. Все в облаках, ничего не видно. Сегодня неясная погода, сегодня даже снежок идет. Вот, значит, я вчера напилил вот такую горку досочек вот этих. Нужно сейчас будет их убрать в мой, в мой дровник. Но прежде чем убирать, я сейчас отсюда несколько дровишек возьму. И растоплю печку. Ну, не печку, а твердотопливный котел. Как-то я показывал уже вам его. Сосулина такая висит вообще. А солнце затянуло облаками. Прохладненько, минус 18. Ну-ка, а пойдемте посмотрим. А, пилочки вот эти вот, получается. Вот сюда, как удобрения будут Сейчас пойдем посмотрим на другой тепличке у меня есть градусник снег хрустит под ногами вот он градусник здесь что показывает минус 18 все идем печку тупить и потом будем с вами убирать снег вот здесь немножко надо снег разгрести все вот чельки наши вот сколько сантиметров 10 наверно есть снега точно надо будет почистить немного все разгрести морозненько так снежок хрустит сейчас затопим печку Все, труба пыхтеет. Растопил я печку. Снежок. Сегодня навалит опять, наверное, много. Вот здесь-то вообще смотрите, какие сугробы. Упала. Ветром надуло. Сегодня, кстати, друзья, еще один момент есть такой. Сейчас покажу вам. Мне нужно будет защитить стол, который рядом стоит. Ну, верстак мой. Вот печки. У меня стола этого в том году не было. Сейчас покажу вам. Вот печка, да. Здесь вот у меня патрубки. Вот эти все. Точнее, как он называется-то? Шибер и тройник, тройник вот этот. И здесь вот видите, я поставил две ламельки. Ламинат. Чтобы не перегревалась вот эта вот часть стола. Она еще тем более покрашена. Здесь температура, ну, я так скажу, приличная. Бывает градусов 300-400 даже. И поэтому, чтобы не перегревалась вот эта вот панель, боковая стенка стола. Нужно будет прикрепить щит из стекловолокна. Мы его распилим. И сюда закрепим. И не придется ставить сюда вот этот как раз ламинат. Но ламинат он тоже как бы, он же тоже деревяшка из опилок. Он тоже может пыхнуть. Поставил тут аккумулятор заряжаться. Этот аккумулятор еще пришел с машиной с Японии. Ему уже порядка 7 лет здесь в России он. Ну как бы, я его использую для бесперебойника. Здесь у меня бесперебойничек такой. Я вот подключаю. Это на случай, если у нас выключат свет я вот подключаю вот этот аккумулятор к бесперебойнику и на циркуляционный насос чтобы насос гонял теплоноситель в это время топится печка ну в этом году что-то часто у нас выключает свет все теперь можно и поносить дощечки в наш дровник все пойдемте так ну что убираем все дощечки снега на милочек опять здесь все в снегу Было вчера все-таки уносить. Так, надо так. Так. Сейчас надо тут свет тоже включить. Включили. Посветлее стало немножко. Ну все, и так вот бегаем, бегаем туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Печка дымится до сих пор. Опа. Можно, наверное, вообще вот сюда. Вообще, кстати, по цене дров Что скажете? Что-то я позвонил, узнал Дрова Так, 6 кубов У нас Мне созвучили ценник в 9000 рублей И вот не знаю Что дешевле Дровами топить или электричеством Электричество стоит 1 рубль Киловатт в нашей местности ну вообще в городе иркутске стоит рубль полтора рубля почти а вот у нас здесь рубль сельская местность вот дрова кто кто именно дровами то топится тому что-то вообще не выгодно 6 кубов 9000 6 кубов может и за месяц уйти если кто дровами топится да? Так что, как думаете, что выгоднее? Даже смотрел ролик какой-то. Был в Москве, в Подмосковье. Получается, электричество стоит... У них там двойной тариф. Ночной тариф у них тоже около двух рублей за киловатт. То есть, они все свои емкости, которые накапливают тепло они заряжают их ночью по 2 рубля за киловатт идем пользуются этими этой этой этим теплом который накопил теплоаккумулятор а у нас в сибири где много дров где много ресурсов дрова стоят 6 кубов тысяч рублей полторы тысячи куб да? Вообще Что-то не очень как-то ве Весело Зимой у нас Очень тихо, никого нету Так постоянные живут Участков 30, наверное Остальные все уезжают в город Кстати, не помню, показывал или нет Делал пилу крукулярку своими руками тоже снимал видео а потом покажу выложу видео не успел смонтировать вот из такой вот обычной обезьянки из пилы не знаю видно не видно вам. вот она ну пилил хорошо обналичку на двери точнее не обналичку пилил а пилил доборы на двери перестал идти кстати так теперь нам нужно убрать от отсюда все вот это. Вот и все, ребята. Здесь я убрал. Чистота. Ну, относительно чисто. Вчера тут было много опилок. И все они пошли вот сюда уже, я говорил. А снежок так и идет немножко. По чуть-чуть видно. Солнышко вообще уже не видно. Где-то оно вон там. он, Скорее всего уже на закате. Солнце рано садится. Солнышко садится где-то. Четыре уже или в пол пятого. Прохладненько. И тишина. Где-то только собаки лают. Красота. Кто-то любит тепло, а кто-то любит сибирскую тихую зиму. Ребят, есть у меня вот такой стекло Холст. Сейчас буду его пилить по размерам. сколько у нас всего-то? 650. Вот 10 надо срезать, да? Обязательно перед тем, как пилить, одеваем распиратор очки, потому что, во-первых, это стекло, во-вторых, ну, стекло дышать тоже не очень, им. поэтому наряжаемся очками и распираторами Ну вот так, ребят, получилось. Я не знаю, как вам показать-то. Видно, не видно. То есть, жар шел вот, именно вот отсюда. Может, некоторое количество тепла и будет проходить сквозь вот эту защиту. Ну, не знаю, посмотрим. Но я думаю, все равно она свою функцию выполнит. И не позволит произойти возгоранию. По вот так вот. Выглядит. Ну, конечно, стол. Мне его папа отдал стол этот верстак. Я его немножко преобразил, покрасил, зачистил и поставил сюда. Это тоже было целое дело. Его сюда запихать. Мешал вот этот вот регулятор тяги на котле. То есть я его тут корячился. Здесь тоже у меня он впритык к трубам идет. Вот. ну, не хотелось его обрезать, хотелось побольше пространства, это я потом все приберу, уберу, и у меня будет как бы рабочее пространство. И вот так вот он близенько получился к котлу, это, конечно, нехорошо, но сейчас попробую еще раз затопить, уже остыл с утра, 40 градусов, у дома тепло даже 34 показывает. Ну, друзья, я думаю, что на этом ролик можно и завершить. Я сделал достаточно много работы объемной. Я много еще не снимал. Поэтому нужно тоже отдыхать. О, опять самолет. Все. Всем хорошего настроения. Всем замечательного здоровья. Всем пока.